Да. Хотя, наверное, сказать. Что, ребята, ждали монтаж и съемку на Red? Со самбо, опять айфончик в деле. Парни, всем здорово, с вами Денчик и Вова. Здорово. Это Рэпчик получается. Да, И видос называется... Называется как никогда не заполучить понравившуюся девушку и не начать с девушками знакомиться. Топ-6 самых-самых рабочих антипунктов для того, чтобы у вас это гарантированно не получилось. Итак, поехали! Знакомство – это очень опасное и серьезное мероприятие. Ни в коем случае не выходи знакомиться в одиночку. Обязательно тебе нужно взять с собой друга, Вдве, вдвоем будет веселее. Тем более ты видел, что девушки всегда очень часто ходят по двое, поэтому использую их же тактику – выходи знакомиться только с другом. Да, потому что как минимум, если ты выходишь один, это чревато тем, что если девушек будет двое или трое, они могут тебя искалечить, сломать тебе ноги в какой мало концов, ли что да. от них можно ожидать. Поэтому у тебя обязательно должен быть какой-то тыл, если что, ты можешь так спиной к спине встать и, и обороняться, вот так, обороняться от, этих от них. Да. Диких женщин, да, поэтому ни в коем случае не ходи один знакомиться, никогда. У меня есть такая история, очень короткая, когда на одном из мастер-классов наш завсегда всегда-то этих мастер-классов спросил следующий, говорит, ты знаешь, говорит, а чем мне делать? Я уже месяц не знакомлюсь, у меня такая история, что друг в больницу лег. Я уж не стал спрашивать дальше, там и так понятно, да. Ну и мораль такая, что если друг, не дай бог, завтра встанет решить гомосексуалистом или уехать и жить в Америку, то, наверное, на этом и твоя пикап-карьера должна закончиться. Как-то так. Поэтому береги своих друзей и всегда выходи знакомиться только с ними. Следующий пункт. Ты сначала должен сделать из себя идеального мужчину. У тебя идеально должно быть все. Одежда, белоснежная улыбка, крутая тачка. Не старше Фигура. 2017 года ты должен быть обязательно накачан, подтянут. Только в таком состоянии ты должен выходить и знакомиться. Ну и по сути, если у тебя меньше 200 баксов в кармане, это то же самое. То есть 196 баксов... Ну, я думал, ты еще добавишь меньше 20 сантиметров, это туда же, Ну тут же. надо удлинить сначала, да, потом, то есть гирьку подвесить, и когда все будет Будьте готово. Будьте уважительны, уважительны к девушкам. Да, как вам не стыдно да. вообще, собственно говоря, идти к ним знакомиться, блядь, вот в неидеальном состоянии. Это что такое вообще, блядь, где это видано? Вообще ужас. Если вы видите, что у вас там, челка как-то не так лежит, или не дай бог еще... Там, под правильным градусом. Квадрицепс не той формы, который нужен, ни в коем случае вы просто не имеете такого морального права знакомиться в таком состоянии. Сначала с стань идеальным, а потом выходи знакомиться. То-то. -то. Пункт номер три по поводу женских возражений. То есть внимательно сейчас, очень, очень внимательно запоминай. Значит, если девушка говорит тебе, что у нее... Что она не знакомится. Давай с этого начнем. Что нужно делать, Денис? Ты должен мгновенно съебаться. Второе. Если девушка говорит тебе, что у нее есть парень, то, внимание, верь ей, девушки никогда, никогда не врут. И третье. Если девушка говорит тебе, что она не даст тебе номер телефона, ну, я не даю свой номер телефона или что-то в этом духе, Слушай, сейчас же 21 век. Попроси у нее Инстаграм, будь уверен, что каждый, кто занимался с ней сексом за последние полгода, делали это именно с помощью инстаграма. Да, то есть они лайка, То есть есть целая технология, просто мы ее не раскрываем здесь. Мы это ее, отдельный тренинг. Мы ее даем только тренинг. на тренингах. Да, то есть вы лайкаете особым образом, то есть там с определенным интервалом ставите лайки в несколько минут, в несколько секунд. То есть этот интервал там растет, сокращается, это и есть раскачка по эмоциям, понимаешь? И только таким способом вы сможете заняться с девушкой сексом. Тогда происходит только. все просто вот так. Все-таки, как говорится, 21 век технология никто сейчас не берет телефонов ребят Зачем он говоря, нужен? интернет придумал был именно для этого для того чтобы вы только через instagram знакомились если Экспертным. она чуть постарше то одноклассники да. кстати пока денчик ищет мы готовимся мы да, Он ищет сценарий который мы заготовили у меня для вас есть охренительное предложение ребят то есть как видите на улице практически май я бы даже сказал еще апрель вот. И, собственно говоря, вы можете прийти и прокачаться с 2 и по 5 мая на майскую практику в Москве То есть это будут самые классные, самые сумасшедшие майские праздники, которые когда-либо были в вашей жизни Потому что мы удлинили практику, добавили туда один день и четыре дня с утра до вечера будете подходить, знакомиться с красивыми девушками, которые сейчас уже начали оголяться. Они ждут только того, когда же вы начнете с ними знакомиться, когда у вас с ними будут какие-то романы влюбленные, свадьбы, дети. Все эти четыре и все дня прочее. будут выходные. Девушек да. в Москве будет сейчас просто вам тысячи. Уже ничего не мешает. Записывайся. Ссылка под видео на практику, ребята. А для тех, кто хочет сейчас попробовать либо уже точно знаешь, что с соседней Твери, там, я не знаю, или Рязани, он никогда в жизни не доедет до Москвы, вы можете поучаствовать в онлайн-тренинге, который называется «Пять шагов к легким знакомствам с красивыми девушками». Онлайн-тренинг состоится уже в это воскресенье, 7 апреля, он будет днем. Мы дадим там конкретные пять шагов для того, чтобы вы научились знакомиться, чтобы вы начали как-то самостоятельно двигаться. Плюс дадим вам практические задания, которые вы в этот же вечер пойдете и будете выполнять. Запись на практику и запись на онлайн под этим видео. Жмите по ссылкам, записывайтесь, бронируйте себе места. Не откладывая свое развитие. Мы ждем именно тебя. Вот. И, собственно говоря, следующий пункт. Да, вечер? у меня уже готов следующий совет. Во время знакомства ни в коем случае не трогай девушку. Не прикасаться, да? Ты только представляешь, сколько уже за сегодняшний день ее потрогало. Ну, там идет девушка, я единственный, мы ее не догонимся, чтобы спросить у нее, сколько ее потрогало. То есть я думаю, что ну, среднестатистическую, типичную, красивую девушку, как там говорят, восьмерку или девя... ближе к девятке, прости, Господи. Трогают и примерно раз в полчаса. За день, ну, наверное, около 16-18 парней подходят и начинают ее вот так вот всяко Лопать, трогать да, за, за, все за руки, места. за ноги. Поэтому ни в коем случае не будь таким, как они, не будь таким, как все. Не надо быть в массе, это знаешь, отличаться. То есть это быть ярким, быть да, креативным. Будь галантным, обязательно называй девушку на вы, по крайней мере, первые 2-3 месяца. Возможно, да. да. Ну, как бы два, наверное, маловато. Я бы все-таки два с половиной, три да. делал. Да. Выдержи, выдержи да. эту паузу. Она Никаких тебя начнет больше не... ценить. И только навыки еще раз. Только навыки. Кстати, перед тем, как подошел познакомиться, лучше заранее пару раз извиниться. Ты понимаешь, ты же можешь потревожить на девушку. На всякий случай. На да, всякий в случай, ты же можешь потревожить девушку испугать ее. На всякий случай извинись. Ну это, и в ходе разговора это еще это пару раз не помешаешь. Очень... Я всегда говорил на своих тренингах, что Вся эта картина складывается из очень многих-многих многих мелочей. То есть, вот и такие мелочи, как извиниться, ну, два раза. То есть, три это много, а вот один раз это мало. Понимаешь? Именно вот. они влияют и, на результат. И, и, и лучше сказать: Прошу прощения, прошу, про, прошу прощения. Барышня. Вот это, барышня, да. То есть, это будет просто давать невероятный результат, невероятный эффект. Пятый пункт у нас подъехал. Перед тем как идти знакомиться, обязательно ты должен изучить всю информацию на эту тему. Ты должен. Простудировать все форумы, пообщаться с самыми крутыми специалистами в этой сфере, скачать все бесплатные их курсы. Ну, а... потому что нехер платить вообще. Нехер платите платите шарлатанов, Которые разводят лохов. То есть это да. ни в коем случае никогда за это не платить. Вся, вся информация есть в этом плане. да. И желательно читать форумы, где. Ну, где пишут такое, там, не знаю, РСП, там, что-то там, я пострадал, я стал жертвой. Там, там люди знают, о чем они, говорят. Они умеют, ну, то есть они, они могут, у них есть опыт, понимаешь, они знают, как не стать жертвой э, манипуляторши. Понимаешь? Да, я забыл это слово, да, я не встречался слова. просто, Поэтому, слава богу. Хоть... обязательно подготовьте теоретически. Все, что можно скачай, все вот, вот эти формы это заучи самое главное. все возражения, все первые Запомни фразы. Запомни слово Open -air, или как Open -air. Это правильно. Open -air. Open -air. это где я, все пляшут. Я ты? не до конца изучил. Запомни слово манипуляторша. Вот Чтобы ты ее вычислил просто мгновенно. То есть как только она, ты видишь девушку красивую с ногами, с попой там, с волосами, знай, это сука, манипуляторша. прям по-любому будь готов. Шестой пункт. Если девушка предлагает тебе после свидания или после каких-то знакомств просто дружбу, соглашайся. Обязательно соглашайся. По когда, сути, это да, Когда ты еще будешь дружить, дружить с девушкой? Это же просто шикарная возможность. И будь уверен, если в это время у нее есть парень, ты просто можешь дождаться своего, своего Самое момента. Самое главное. Месяц, полгода, да. год он Самое наступит. главное, будь рядом. Это просто будь рядом, да. и звезды соединят вот, есть, вас. По сути, вот все, что мы рассказывали до этого, на самом деле это было вранье. Потому что сейчас мы решили раскрыть карты и признаться в том, что единственный, единственный способ, брат, вот, единственный способ для и того, чтобы. Да, чтобы заполучить женщину, стать ее другом, и просто быть рядом. Рядом. Да, она снимает, тебе предложит рано или поздно она просто сдастся. И, наверное, даже это будет рано, то есть 16 там э, 26 лет вот в этом промежутке времени обычно все все наступает даже если она уже вышла замуж не беда Но просто оставайся гарантия рядом. того что в этой жизни ты с ней поебешься она очень высока то есть мы практически сто процентов это гарантируем поэтому обязательно самое главное будь рядом то есть вот не уезжай никуда не находи никого то есть вот чтобы ты мог быть в зоне досягаемости понимаешь это самое важное Итак, парни, я думаю, вы уже догадались, что это видео мы снимаем не как прошлое, а опять на iPhone и уже догадались, что э, так все таки будет всегда. <с> да большую часть э, видео будет именно так, потому что главное контент записали все эти правила и четко исследуем. следуем. Но ну, а кто все-таки допустил мысль о том, что что-то эти два парня гонит херню, по-русски сказать. Для вас есть ссылка в описании. Переходите по ней, записывайтесь на нашу практику живую. На, на практику живую и, и на 7, 7 апреля. Итак, Всех еще ждем. раз, ребята, то есть там будут еще больше отвратительных, бесполезных советов, таких же, как здесь. На практике живой, собственно будем делать будем это вживую. Вживую будем подходить и предлагать женщинам дружбу, бензопилу, наверное. Вот. А на 7 апреля на онлайне мы будем рассказывать вам 5 шагов еще более еще более действенных чем эти кстати Хотя... если ты думаешь что после прохождения тренинга все твои вопросы закончатся не тут то было мне только что позвонил клиент вова моряк большой тебе привет и спросил слушай дэн типа другая проблема совсем они начинают влюбляться что с ними делать Будем да разбирать проблем ребята да и... То же самое, мне кажется, нужно всегда предлагать дружбу, то есть как только вот там... Да, используйте их же да. методы, их же я имею в виду девушек. Говорите девушкам, просто в рядом. Я обязательно люблю себя тоже. Все, ребята, все записываемся на тренинг «Практика» и на тренинг «Пять шагов к легким знакомствам с красивыми девушками» и на онлайн, и на живой, ссылка внизу. Это был Шамшурин, И Дэн Дэнчик. Был. Всем офигенной весны вот. и пока. И очень крутая погода, ребята. Все, пакета.